Привет, друзья! Хочу сегодня, первый раз в жизни, приготовить шах-плов. Забудьте про привычный вам плов с добавлением моркови, чеснока, с приготовлением зервака, с добавлением зиры. Шах-плов совсем другой. Нет, название его не связано с шахматами. Это блюдо азербайджанской кухни и считается блюдом королей. Отсюда и название шах. Так как это блюдо считается королевским, то есть состав его должен быть соответственно богат. Рис должен быть один из самых лучших, а мясо должно быть самое молодое и самое свежее. Я знаю, меня смотрят и в Азербайджане. Обращаюсь к моим азербайджанским зрителям. Мне интересно, насколько мой шах плов, который мы увидим в конце видео, приблизится максимально к вашему национальному рецепту. И правильно ли я выбрал состав продуктов. Друзья, жду вашу адекватную критику в комментариях. Напишите свое мнение. А если вам понравится, то нажмите подписаться и на бубенчик тоже нажмите. Я читал, что в оригинальном рецепте используются курага и алыча. Но я же люблю отходить от стандартных рецептов и всегда добавлять что-то свое или придумывать. Поэтому с позволения моих азербайджанских зрителей я хочу заменить курагу персиком, а алычу сливом. Почему бы и нет? В этом рецепте обязательно присутствует шафран. И я его предварительно хочу запарить ай-яй-яй как он пахнет я помню с турции привозил такой шафран что-то я его не оценил оказывается его чтобы раскрыть нужно запарить класс рис я предварительно приварил причем не доварил процентов наверное на 50 потому что шах плов будет готовиться в духовке как я и говорил рис должен быть один из самых лучших я взял длиннозернистый басмати также мне понадобится много сливочного масла а вот в качестве мясной добавки у меня будет молодая классная телятина сонечка уже вон видите да что происходит но можно использовать и баранину конечно А еще я считал, что в этом рецепте не рекомендуют использовать подсолнечное масло, а рекомендуют максимально использовать сливочное. Падаю на лед, падаю, падаю. Ну что все подготовили рис приварили мясо пожарили персик со сливками на сливочном масле обжарили забыл правда это все дело посолить буду в процессе немножко подсаливать сейчас приступим собирать шахплов к дальнейшему приготовлению я в начале видео запаривал шафран сейчас я хочу немного разделить рис визуально благодаря шафрану я хочу чтобы очень красивый шахплов получился. В шахплове обязательно должен присутствовать лаваш. Заранее нужно растопить сливочное масло, нам понадобится смазывать поверхность такой же ровни, а также лаваш. Очень важно лаваш выложить таким образом, чтобы он полностью закрыл поверхность посуды для запекания. И нужно учесть, что нам еще нужно им будет завернуть плов. А дальше слой за слоем будем выкладывать предварительно приготовленный рис, телятину, персики со сливами. Ах да, забыл. Отдельно замоченный слой риса в шафране. Я сейчас солью лишнюю воду. Она мне не нужна. Погнали собирать. Ну что, собрали наконец-то, разгоняем духовку до 200 и отправляем шах плов доготавливаться на час. Та-дам, -да Готово! А теперь очень ответственный момент. Сейчас нужно правильно достать плов из жаровни. нужно красиво перевернуть. Есть первый шаг сделал. Теперь, очень важно, пишут, что правильный шахплов считается тогда, когда при разрезе он рассыпается, вот красиво должен высыпаться. А если он слипшийся, как пирог да, внутри, то это неправильно. неправильный. Вот сейчас второй для меня ответственный момент, посмотрим, как он получился внутри. If it ain't got that swing, don't mean a thing. If it ain't got that swing, don't be no thing. If it ain't got that swing, don't think if it ain't <Advisors> знаете, по-моему у меня получилось ну по крайней мере он рассыпчатый так как надо а вот этот необычный вкус я первый раз его ем я не то что первый раз готовлю я даже пробую сейчас первый раз и мне очень нравится вот это сочетание кисло-сладкое э, слива с персиком а мясо мясо М -м -м. Горячо. Мясо на яжик положил. Оп, и стекло растаяло. Обалдеть. С тоже все получилось. Он должен быть хрустящим. Так как надо. Я понимаю, почему это шах плов Азербайджан, комментирую Мне, ребят, правда интересно Очень ваше мнение По составу По сочетанию Блюд Вообще правильно ли я его сделал Или где-то с фальшивым? Лайк, подписка с меня вкусные ролики. Короче, бока готовил. Вдохновился. У меня появилась идея еще на несколько блюд. Интересных. Будут на канале обязательно.